ребята всем привет на связи евгения Чиш, и сегодня я представлю вам просто ошеломительный шикарный ролик который компания тукан вин подготовила на предстарте я рекомендую вам делиться этим роликом с вашими друзьями и партнерами чтобы они понимали где здесь находятся деньги как их тут заработать и что их тут действительно много хватит всем маленькое уточнение когда будут говорить э, «выиграют двое», это не значит, что «выиграют двое». Это значит, что э, автоматический перевод переводит «to can win». Название сайта «to can win», название компании «to can win». Все остальное, думаю, вы поймете без каких-либо э, препятствий. Смотрим. Приятного просмотра. Так, сейчас секундочку. У меня почему-то. Вот, кстати, смотрите, как настраивается перевод в Яндекс. браузере. Очень легко и просто на очень многие языки. Так. Теперь нажимаем включить. И включаем на самое начало. Ты смотришь это видео, потому что кто-то пережил перемены в своей жизни, и думал о тебе достаточно, чтобы они хотели, чтобы ты испытала то же самое. Что если бы к концу этого видео тебе показали бизнес, который дал бы тебе возможность жить своей жизнью, который ты должна была жить, и который был создан, чтобы обеспечить тебя всем, чего желало твое сердце, в то же время давая тебе возможность влиять на жизнь других таким же образом? Это твоя возможность быть в числе первых людей, которые заработают на программе 2Combin Social и Income Plan. Почему доход влиятельных людей? должен быть строго ограничен доходами таких людей, как Кардашьян. Чем ты отличаешься от шестилетнего мальчика по имени Райан, который играет с игрушками на своем канале YouTube и заработал 27 миллионов долларов в 2021 году? Пришло время тебе изменить свою жизнь и двое Победить. Вот То -ка как же именно работает бизнес, двое могут выиграть. Ты начинаешь с бесплатной регистрации. Никакая кредитная карта или любая другая форма оплаты не требуется. Все, что мы просим, это твое имя, адрес электронной почты и номер телефона. Двое могут каждый день выигрывать на аукционах по продаже интересных предметов, которые люди могут купить со скидкой до 80 или 90% процентов от розничной цены. Такие вещи, как электроника, роскошные классические автомобили, отпуск мечты, экзотические украшения, часы и многое другое. Людей Win, чтобы они могли делать ставки на этих аукционах. Их называют людьми, влияющими на ставки. Когда люди из твоего круга влияния делают один из наших пакетов ставок, тебе платят до 20% реферального взноса. Когда люди, которых ты отсылаешь к Дюк начинают использовать свое социальное влияние и приглашают других, тебе платят 5% со всех их пакетов ставок. А еще 5% выплачиваются за пакеты ставок, купленные те, с кем они познакомились, чтобы выиграть. И на этом дело не заканчивается. Туканвин заплатит тебе колоссальный 10% со всех пакетов ставок, купленных людьми, упомянутыми в трех поколениях от тебя. Все верно, тебе платят каждую неделю за все пакеты предложений, которые покупаются у всех людей с твоей квалифицированной командой по всему миру. Ты начинаешь понимать по-настоящему огромный потенциал Тукомвин. И это только начало. Давай мы покажем тебе, где настоящие деньги. Когда люди делают ставки на предметы, которыми они действительно хотят владеть, на аукционе накапливаются деньги. В конце концов, удачливый покупатель выигрывает аукцион и получает большую сумму. Тогда герцог и выиграй. Возьми 50% от прибыли и распредели их между 10 социальными группами, влияющими на доходы. Ты можешь претендовать на получение доступа к своей доли в каждом пуле, увеличив свою команду. Давай быстро проиллюстрируем, насколько мощным это может быть для тебя. Представь, что мы продаем какому-то счастливчику роскошный Мерседес стоимостью 150 долларов 0 за 15 долларов 0. Во время аукциона Токумвин собирает 1 доллар, 500 долларов ноль. Мы покупаем и отправляем Мерседес победителю, оставляя 1 доллар, 350 долларов нулевой прибыли от аукциона. Двое могут выиграть, затем возьмите 50% и невероятные 675 долларов с нулем и распределите их по 10 пулам, которые будут выплачены нашим участникам торгов, создавая реальное богатство для всех участников. Все должны понимать, что каждая заявка, размещенная на аукционах по всему миру, добавляет деньги в 10 пулов. С помощью 2 Вин ты можешь получать доход от социального влияние за счет усилий всей компании, а не только своих личных усилий или усилий отдельной команды. И по мере того, как растут твои личные или командные усилия, растет и количество социальных фондов, влияющих на доход, по которым тебе платят. Представь, что тебе платят из трех или пяти таких бассейнов. И если ты вырастешь значительную личную команду участников торгов, или большую команду поставщиков, у которых есть участники торгов, ты сможешь получать прибыль от всех 10 пулов доходов от всех аукционов, проводимых по всему миру. Ежемесячный доход ошеломляет. Мы ожидаем, что миллионы участников торгов будут покупать пакеты предложений и делать ставки по нескольким товарам ежедневно. Все, что тебе нужно сделать, это поделиться ту Win с людьми из твоего круга влияния, и ты сможешь получать больше остаточного дохода, чем когда-либо могла себе представить. Помни, что уже существует множество аукционов с Пенни, которые приносят миллиарды доходов каждый год. Они тратят значительную часть этих долларов на рекламу, чтобы привлечь больше участников торгов. То Win не тратит ни копейки на рекламу. Тебе платят за то, чтобы ты поделилась этой замечательной концепцией со своим кругом влияния, и все выигрывают. Token Win – это создатель категории игрок, меняющий правила игры. Мы поняли, что для создания и вдохновения всемирного движения, нам нужно смотреть на мир через призму без политических или культурных границ. Имея в виду это видение, мы решили создать онлайн-сервис, в котором у людей будет возможность получать финансовую выгоду с самого начала. И из этого рождается новая индустрия. Наша миссия состоит в том, чтобы вдохновить семью по всему миру принять участие в воплощении мечты друг друга в реальность. Эти двое могут победить. Доходный план социального влияния практически безграничен. Наша платформа имеет встроенные глобальные платежные решения, что позволяет нам работать по всему миру без проблем. Представь, что у тебя есть часть прибыли, полученной от предметов, выставленных на аукцион в Toucan и ты потенциально получаешь доход от каждой ставки, сделанной на аукционе. Toucan упрощает достижение успеха, предоставляя тебе платформу и глобальное сообщество. И вот лучшая новость. Toucan предлагает два отличных стимула для тех, кто присоединится к нам во время нашего предстартового периода. Любой, кто присоединится к нам в качестве бесплатного участника Bitfluencer, автоматически будет повышен до успешного участника Bitfluencer. Это означает, что твоя первоначальная квалификация для того, чтобы начать зарабатывать деньги с помощью нашего плана доходов для социальных влиятельных лиц, уже будет зафиксирована. Так что ты сможешь зарабатывать деньги в первый же день, когда мы выйдем в эфир. Плюс для тех, кто присоединится в первые 90 дней. Мы предлагаем эксклюзивные аукционы, доступные только для тех, кто присоединится сейчас. Представь, что у тебя есть возможность сделать ставку на пожизненный аннуитетный пакет который будет выплачивать тебе ежемесячный доход до конца твоей жизни. Твой следующий шаг – перейти по ссылке ниже и просто присоединиться бесплатно. Конвин станет самым популярным бизнесом в 2022 году и далее, и ты получишь первое место. Присоединяйся бесплатно прямо сейчас, и начни узнавать, как легко можно зарабатывать еженедельно с помощью Конвин. Ты выбрала время как нельзя лучше. Помни лучшее время присоединиться, прямо здесь, прямо сейчас. Приходи пораньше, присоединяйся бесплатно прямо сейчас. Вот такой ролик, ну прям, ну очень он классный, красочный и яркий. И не забывайте, здесь есть и другие плюшечки. Будет обновленный обзор, следующим после этого. Первый обзор, да, тоже получился яркий, я очень старалась, но я допустила там некоторые ошибки из-за перевода, который любезно исправил мой пригласитель Анджела. И следующий обзор уже будет достаточно для вас понятен. Там уже будет собрано больше фактов о компании, вот особенно вот на три уровня вниз. Вот это тоже я из-за перевода не сразу поняла. Шикарный ролик, друзья. Ждем запуска, ждем старта. Я надеюсь, что в этой компании у нас с вами все получится. С вами была Евгения Чиш. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх или вниз. Ну и, конечно, включайте колокольчик. Пока-пока.